Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем проходить сюжет в Imperion Galactic Survival версии 1.6. Всем приятного просмотра. Здесь уже не осталось ничего полезного. Все самое ценное я уже отсюда вынес. В целом можно уже нажимать на вот эту кнопочку. Поехали. Командир, я получаю сигнал повтора. Что там написано? Всего одно предложение. Я рад, что вы здесь, Алекс. Святой, боже мой, это Алекс. Командир, кто-то начал самоуничтожение. Вернитесь к телепорту, быстро. Ох, что здесь уже появилось? Так, этой турельке что-то здесь не помню Так И же я просто не там выбрался Так, давайте это все, значит, заберу Теперь вот тут Так, похоже я не все залутал но мне нужно отсюда убираться. Так, где тут тот лифт? Так, похоже, я все-таки пропустил немножко. И что-то мне кажется, что станция не будет взрываться, пока я на ней. Давайте выбираться... Я не могу в это поверить, они живы, Алекс тоже, хвала господу. Хотя нет координат, нет вектора полета. По крайней мере, Грант и большая часть флота пережила эту засаду. Вероятно, они в безопасности, потому что Зиракс не знает, куда они пошли. Если повезет, наши действия только что случайно не показали им это место. Хороший конец, несмотря на тупик, командир. На данный момент, Аида. У меня хорошие предчувствия по этому поводу. А теперь поехали к черту отсюда. Входное сообщение Командир, мы получаем приоритетное сообщение от агента Козелла. Принять Здравствуй друг, я рад видеть тебя живым. Это своего рода срочный звонок. Мы получили тревожную информацию о наследии. Похоже, что за этим стоит нечто большее, чем мы думали. Короче говоря, мы слышали от официальных лиц Поляриса, что они потеряли одну из своих основных судов, Ильмаринен. Судно исследовало далекие системы последние несколько лет. Его целью было найти новые миры и новые ресурсы. Компания потеряла связь с кораблем около полугода назад. Они нашли его след. Но из-за того, что патрули из Ирекса стали намного более частыми в течение месяца, прошедшего с момента прибытия ваших людей, они не могут официально начать расследование. Теперь они спрашивают, можем ли мы им помочь. И по словам «мы» вы на самом деле имеете в виду меня, правильно? Ха, я знал, что ты выйдешь добровольцем, чтобы узнать, что происходит. Штаб-квартира «Полярис» отправила нам координаты небольшого судна, с которым они контактировали. Утверждается, что экипаж «Ильмаринина» имел контакт с постом управления, откуда он отправил сообщение пилоту этого судна. Но передача была внезапно прервана, и пилот не смог прибыть в штаб. Станция управления находится на орбите планеты Барен в этой системе. Действуйте с большей осторожностью. Это миграция первый раз, когда мы можем столкнуться с этой угрозой после сотен лет. Когда она, как говорили, исчезла. Ну, само собой. Итак, судя по всему, нам нужно посетить планету Барен, которая находится в этой системе. И там на орбите должна быть какая-то планета. Давайте сейчас мы посмотрим, что я тут смогу забрать. Так, снайперскую винтовку я оставлю. Она мне не нужна. Штурмовую винтовку также. Остальное я попробую забрать. Все, что влезет. Дробовик. Дробовик уже, скорее всего, не влезет. Так, лазерный пистолет. Так, все оружие. Давайте перчейки быстрого доступа. Да, конечно, все я забрать, к сожалению, не смогу. Хотя бы топливо все забрать. Так, что мне здесь не особо нужно? Кобальтовый слиток. Это мы съедим. Это тоже. Это я тут оставлю. Хм. Да, топливо нужно бы забрать все. Так, эмиттеры ставим. Постер пускай будет. Ладно. В целом за остальным можно будет когда-то и вернуться. Самое главное, чтобы я здесь ничего нужного не оставил. Хорошо. Э, хорошо. Итак, давайте сохранимся на всякие пожарные. И насколько я понимаю, если прыгнуть в этот телепорт, я должен вернуться обратно на ту станцию, с которой я сюда телепортировался. Но ну, я имею ввиду на тот радар. Да, так и есть. Давай, прогружайся. Получается, давайте посмотрим, где я смогу найти ту планетку. Так, карта, э -э система, Лия, Каймон, хм. что-то я не нахожу той планеты, о которой была речь. Может даже это был спутник? Атамун, Каймон. Так, а где-то здесь... Недалеко есть эта система. Ну, как бы шла речь, что в этой системе должно быть. Тогда я, наверное, сейчас прыгну обратно на нашу планету. Так, это у нас Солнце. так прыгаем сюда там я выложу все что мне не нужно так корабль где-то здесь у меня должен стоять хочу еще поставить несколько вещей на этот корабль и будем уже лететь дальше давайте я буду вылетать в космос и встретимся уже наверное у меня на базе подлетаю я уже к дому и я не удивлюсь, что на меня сейчас могут напасть Зираксы. Совсем не удивлюсь. Так, опять мне показывает сообщение, что можно отремонтировать корабль. Давайте садимся тут. Так, то был серым, уже синий. Как-то непонятно. Давайте посмотрим что тут у меня по топливу топлива довольно много еще э, хорошо сразу же я хочу проверить свои ресурсы вот эти а ну да можно собрать Эх, если бы еще и не лагало. Так, теперь пшеничка осталась. У нас, кстати, есть новый постер. Давайте сразу, сразу же его куда-нибудь повешаем. Я уже в целом нашел для него местечко. Не удивлен, что на нас нападают. Это ожидаемо. Так, оно. А ну. Постеря так и не поставил. Вот так. Надеюсь, с дробовиком я отбиться с легкостью смогу. Хм. Так, где-то мой детектор. Дроны летят. Дроны это как-то не совсем хорошо. Давайте поднимемся повыше. У меня, кстати, пулеметы отключены. Так, турели и орудия. Ай-яй-яй-яй-яй. Это вы по мне стреляете, что ли? По мне даже попадают. А ну, давай. Надеюсь, ну, мне ничего они не успели поломать. Ай-яй-яй-яй. Что-то совсем неуправляемый кораблик. Маневренности ему не хватает. Эх, там, похоже, разгромили мое парящее судно. Давайте посмотрим, что из него от него осталось. А то что-то дрон стрелял, стрелял по нему. Да, по-моему, это судно уже не работает. Эх, жаль, конечно. Так, теперь я хочу посмотреть, что я там навоевал. Он один дрон. И там в 60... Э, в 100 мелочах метров. Еще один дрон. Топливо. Патроны. Хе, дерево лежит. Эти дроны какие-то в последнее время совсем злостные попадаются. Вон медь какая-то есть. Ракеты, топливо. Ну, в целом такое. Восстанавливать парящее судно я, наверное, не буду. Возможно, поснимаю туда просто самые такие нужные детали. Нужно, кстати посмотреть какой у меня там уровень а то я уже не помню и скажем так см узнать смогу ли я построить уже деконструктор с ним все равно быстрее все развитие происходит так хотя показывает что ховербайк жив его только располовинили. Кабину уничтожили, получается. Эх, аж жаль, конечно. Это лишний раз доказывает, что нужно валить с этой планеты. Обустраивать базу на орбите планеты. Так, вот... Э, сюда я сброшу все ресурсы. Так, вот это пища и все остальное в холодильник уходит лекарства так лекарства вроде бы у меня тоже в холодильнике все так еда патроны у меня хранятся здесь даже боеголовку сюда сброшу ракеты для ракетницы так, значит что я буду с собой в обязательном порядке искать таскать, это палатку так, из вооружения давайте тоже все лишнее выбросим это у нас пулемет лазерная винтовка лазерный пистолет лишний дробовик так, вот еще какая-то штурмовая винтовка у меня есть. Взрывчатку тоже сюда. Так, золото, наверное, также сюда. Итак, что мы имеем по уровню? У меня 15 уровень. Эээ, деконструктор могу открыть. Это замечательно. Так, расширенный конструктор можно сделать. Это у нас какой? Это у нас большой конструктор. Так, что я смогу сейчас произвести? Магнитный сердечник. Магнитный сердечник. Что нужно нам для магнитного сердечника? димовый слиток. Я надеюсь, что можно где-то здесь поблизости неодимовый слиток купить. Так, хорошо. Деконструктор. Также не хватает магнитного сердечника. Это у нас офлайновая защита. Замечательно. Значит, сейчас я для малого судна произведу... Где она у меня? Кислородная станция... Топливный бак, вот, расширитель ЦП. Что там еще можно будет? Наверное, еще одну РСУ поставлю. Наперед, возможно, еще какой-то двигатель, потому что кораблик носом совсем не держится. Так, и, наверное, перед тем, как лететь на ту систему, я хочу. Начать строительство базы на орбите вот этой вот системы, вот этой планеты. Я так и не понял, кстати, куда нам нужно лететь. Ну, наверное, полетим по очереди. На этой системе мы уже были, на этой планете. Осталось у нас две планеты и астероиды. давайте сейчас все произведется. Оно уже, наверное, произвелось. Нет. Все произведется и мы будем прыгать по планетам, искать ту, которая нам нужна. Так, все готово. Надеюсь, когда я сейчас уберу вот этот двигатель, то эта нога у меня не пропадет. Да, нормально все сюда я хочу поставить так малое судно база сюда я хочу поставить пулемет потом по бокам я поставлю э, два ускорителя так пулемет есть Так, наверное ускоритель я поставлю куда-то сюда так вот один вот второй еще может быть есть смысл поставить еще несколько каких-то там пулеметов но я думаю даже надеюсь что этого сейчас хватит куда мы сможем поставить дополнительную РСУшку? сюда можно поставить так э, расширитель также мне нужен будет РСУ сюда можно поставить что-то э, значит РСУ я поставлю сюда CPU поставим сюда Теперь нужно закрыть это все дело броней Ну, как-то так Так, здесь дыра А с той стороны Тоже дыра Ну, в будущем, в принципе, там можно будет поставить еще какие-то детали Так, мне зироксы подбили кабину Давайте попробуем ее отремонтировать Готово. Так, ну что ж, тогда я сейчас, наверное, еще полечу обратно на ту станцию, где мы оставили вещи. Я хочу оттуда забрать и все свои инструменты. Это я сделаю за кадром. И потом полетим уже искать необходимую нам планету. Я все свои вещи забрал. Правда, патронов у меня практически не осталось. Я надеюсь, что мы их сможем восстановить. Так, значит, давайте прыгаем вот на эту планету Кай. Фиксируем цель. Где она у меня там? Вот как раз та планета, что мне нужно. И прыгаем. Мы на месте. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, останавливаемся. Waystation тут у нас есть. Ну, давайте полетим сюда. Хочу посмотреть, что это за Waystation такое. она находится так она ну еще раз хм. а ну убрать непонятно ну давайте тогда я пока полечу в эту сторону мы уже близко э, давайте притормаживать и посмотрим что за Waystation такая хм. так в целом это не то что нам нужно это новая фракция получается и скорее всего она должна как-то вот так стоять ну ладно, скорее всего здесь нету того, что я ищу тогда давайте попробуем прыгнуть вот сюда фиксируем цель прямо по курсу и прыгаем Так, ладно Притормаживаем Так, вот у меня есть отметка Уничтоженное маленькое судно И скорее всего Там будет Я так думаю Поле астероидов и скорее всего здесь я смогу стырить какой-то корабль, я на это очень надеюсь. Давайте подлетим поближе и рассмотрим все повнимательней. Да, в целом я был прав. Destroyed vessel. Так, давайте сначала подберемся поближе. Снизить скорость, обнаружено несколько энергетических сигнатур, активные сигнатуры, минное поле. Так, пишут мне, чтобы я был поосторожней, потому что здесь мины. По крайней мере мы нашли судно, и мы нашли причину, по которой внезапно пропал сигнал. Предлагаю исследовать станции управления. Пилот судна контактировал со станцией, как указывается в отчете. Так, теперь нужно найти саму станцию. Э, вот она. Так, интересно, в этом кораблике еще что-то есть. Смотрите, хороший корабль. Можно было бы попробовать его убрать отсюда. Так, вот контрольная станция. Насколько я помню, где-то в этой части квеста прошлый раз меня и ну, в целом заглючило. Все, квесты сбились. Так, проверь консоль для проверки логов докладов, инцидента на не хорошо вот мне интересует почему здесь я синий а в инвентаре я серый как-то это нелогично так опять я вверх ногами Так, джетпад мы отключаем. Значит, давайте я здесь сохранюсь. И будем начинать читать консоль. Ошибка. Это станция 0.34. Минное поле. Контрольный, контрольный пункт, э, наж, использовать консоль. Код отмены принят. Пожалуйста, сделайте свой выбор. Деактивировать минное поле. Произошла непредвиденная ошибка. Вы хотите отправить информацию об ошибке в сервисной бригаде? Перезапустить. Есть открытый запуск. Сообщение 239. Все равно закрыть. Показать сообщение. Исследовательская группа Ильмаринина, второй командир Фрактелит. Это предупреждение пилоту, приближающимся к этой станции. Держите дистанцию, возьмите это сообщение и передайте его в штаб-квартиру «Полярис». Ильмаринен направляется к этой планете, но не находится под вашим контролем. Всем, кто читает это, код Омега, уничтожьте весь корабль. Мы что-то подобрали, что убило всю команду и взяло под свой контроль корабль. Нам удалось продержаться достаточно долго, чтобы найти эту станцию и отправить это предупреждение на диктофон. Но, без сомнения, мы уже мертвы. Не ищите выживших. Я повторяю, уничтожьте этот корабль и станцию самым сильным оружием, которое у вас есть. Не оставляйте даже пыли. Мне очень жаль. Шеф Сейнджан был абсолютно прав с самого начала. Мы могли бы воскресить темные времена, да простит нас галактика. Выключить консоль. Командир, телепорт заблокирован. Журнал... Предупредил нас, но я считаю, что у нас нет другого выбора, как использовать этот телепорт, чтобы у нас, по крайней мере, был шанс узнать, что происходит. Проверьте, переключатели в комнате, чтобы взломать замок. Вот один из рычагов. Э, теперь вот сюда. <звы> так, здесь несколько телепортов. Блин, а почему я там мерзнуть начал? Так, можем. Давайте заберу все вот это. Вылечимся. И, наверное, прыгнем в телепорт. Я здесь сохранюсь. И прыгнем. Друзья, по правде говоря, я вообще не понимаю, как здесь все это работает. Сейчас я долечу до своего корабля, вам расскажу поподробней. Без багов игра все равно пока не обходится. Получается, что? Я использовал телепорт, у меня пошло окно загрузки, и оно было бесконечным. Получается, когда я закрыл игру, и вот загрузился на то сохранение, которое было при выходе из игры, меня бросило опять где-то, ну, рядышком здесь недалеко в космосе. И все. И теперь получается я вот долетаю до телепорта этого. И в прошлый раз, по крайней мере, оно у меня телепортировало туда, куда мне нужно. порт ближнего действия, проконсультируйтесь со своей картой, чтобы узнать находится ли наше судно на небольшом расстоянии. Приведение сюда нашего судна позволит создать мобильную базу на случай непредвиденных последствий. Ладно дорогие друзья, на этом я буду с вами прощаться, в следующей серии мы уже продолжим прохождение квеста с этого места.